И всем здарова, ребята, с вами снова я, Ванёк, мы с вами продолжаем проходить Batman Origins. Я, на самом деле, там немножечко малость, маленечко после этого, после этого битвы с Кроком прошел немножко, тут, ну, этого Электрошокера сейчас победил. Блин, не Электрошокер, так, а, постойте я, кого я там победил? Этого Пингвина У пингвина там есть Ну вы сами видели, помните, наверное Трейси Она очень жуткая Очень жуткая, честно говоря Вот реально, ребят, очень-очень-очень жуткая Я у Трейси спросил Нет, не у Трейси А у электрошокера Там у нее есть этот Друг, который с электрошокером балуется Так Ай Серьёзно Серьёзно Серьёзно Угу Бэтмен Архомоджинс Вот Загружается Начинаем Продолжаем Значит Вот Лайнер Финал офтен 6 процентов северный год ну, тоже 6 процентов ну... сейчас нет, нет, нет, нет. сюжет про игру потому что ну очень много прошли мы с вами на самом то деле вот бойлерную прохождение, так. Ну вот, мы на лайнере с вами в бойлерной. Так, на, на на X нам нажать, так тут. Ну, мы так, вроде отсюда пришли с этого выхода, так, а тут бойлер, эм, Так. И это без так у нас с вами сюжет, так? да <свы> так поверхность так лайнер, лайнер, лайнер так лайнер, полицейский... а тут полицейский час тут уже Лайнер, финал, оффен, так как, так, та та та та так тогда убили нас снайпер. Рассмотрим ролик, так. Да. Поднимаюсь по лестнице, идем прямо в следующую дверь. Так, ну тут написано, тут поднимаемся по пробел, вот тут вот поднимаемся по лестнице, вот вроде по этой, так. Идем вот. В следующую эту дверь так наверное ну не знаю вроде вот та да, вот да да да да да да да точно вот сюда этот коридор напал и там сейчас будут два двое говорить так А, не-не-не-не-не-не-не, стоп. Это не так делается, это вот так пробел левый спейс. Потом идем сюда. Трейси. Это то бишь. Это Трэсси, это у мистера у Копупота, это к секретаршу зовут. Трейси. Ой, сюда не, сюда не пройдешь. Блин, ну пробел сюда так, сюда идем так, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда. А, а, может быть тут надо наверх? Блин, брюз, ну ёжик Так, а может быть надо здесь реально наверх? Эй, а что-то не туда жму. А, нет, очень, я же знаю, как на пропел, на спейс. И это будет побольше. Вот так сюда. Дошли так. Это. И вот дальше вот надо на.. Вот сюда вот надо наверх. Так. А, да, точно, я ж снизу прошло. А, лет, тут быстрый путь отхода. Так. Стоп. А куда дальше? А может поверх тут, а? Попробуем пойти поверх Аттуре. Так. Поверх Аттуре, поверх Аттуре. Так. Левый контролл и пробел не... Так, не жмется. Черт. Так, а сюда и пойти... Не. сюда не жмётся. Так. А, вот сюда надо было прийти, а я-то и не знал, куда надо было нам. С вами честным словом, ребята, буду говорить реально, так что я реально не знал, куда нам, куда Бэтмену, то есть то бишь Брюс Уэйну надо было. Надо три. Да-да-да чтобы собирались мне корабль. Об этом так не научился плавать. Пробел. Не, ну это практически... Так, стоп. Мне нужно так, ну, доска ну, вот я сюда вот идти. Я... Нет, нужно еще и смотреть. Я придумал, что надо сделать. ну, Чтобы взломать пароль нужен код безопасности. Альфред, а ты знаешь, какой код? этот панель безопасности и... код безопасности и от всего вообще корабля знаешь и Альфу. конечно ты не знаешь тебе конечно же все равно на x так а, сюда надо. Блять, нашел нас. Который проник... Он на борту. Это серьезно? Аппердек. Над деком. Здоровей на тут корабль. Да, не да у нас сегодня большие были. Завидуйте? Не завидуйте, не надо. Он снова на ногах просил даже ты выиграл первый раунд, но бой далеко не окончен. Ждет с у него есть с электрошокером вы целый все хорошо да, но ну, удалось сбежать его перчатки сгенерировали мощный электромагнитный импульс и ты сможешь выдержать сигнал Смотрю. куда вы теперь импульс? я иду в казино файнал офтон я заставлю помочь Пензену показать где находится ее босс файнал офтон казино вот это казино файнал офтон так не, ну мне надо на точку крепления. Так, на X. На пробел. Опять же сюда. Так, подниматься на F, так, так на X, так нужно тут предохранить путь отправления защитными воротами. Так придохли, по идее, нужно вынести или это, блин, вынести, ну, что-то одно из двух надо вынести, либо придохли, ранитель, либо этот ключ от управления защитными воротами, ну, единственное, что я не знаю, что нужно, короче, вот ряд самоубийц, это убийца электрошокер был не такой, Он был, ну, офигенный такой Лестер. Похож на Лестера из этих. Кто знает, тот знает откуда. Кто знает откуда я. Кто знает так, откуда он? В казино. Казино публично. Должна быть секретаршку и напустить скашню идти из такой поблизости. Это бар. Предказино. Файнал Офтен. Тут пробел. Чей суп твой? Да небось, и не вечный ли, Чтобы он больше оружия не использовал, не юзал, точнее, оружки, поэтому я его вот так и оглушил. Чё? А, ты смотрю, я никак не, умер, не умерся. Мистер Коблпот больше никаких посетителей не принимает. Зал к нему я тебя не пущу, не дождешься, так что давай гуляй. Вот вроде на этом месте у меня и сохранение в тот раз, извините, когда я записывал первый раз, оно и не сработало. Вроде в этом месте, да. Больно, знать ли вам будет. Убейте его. Вы как дожить хотите? Сами мато думай, о чем говоришь. Убейте его. Поняли, что я сказала? Если вы... Мы <плес> Ты про, ты про кого это, Трейси? Yeah. Если ты про меня, то я не, по, не пляшу вообще в этой игре. Похоже, тот кабинет из зала, дверь отправляется не из той комнаты. Расшифровка код защиты пингвина. Так, так, так, так, так, так, так, так, там, так, так, Вот недоступный защищенный вход. Так. А может быть так? Вроде так. Не, закрыто все же. Нет, тут не получится, чтобы сделать переключатель, эти были бы нормально закреплены, надо. Короче, так, ребят, будем думать, как дальше, куда дальше идти. И, не, как бы за гол в Брюса Уэйна назначена награда, очень большая, часть говоря. Так, а, так, стоп, а, надо на пробел тут. Эх, можно было бы сюда залезть еще или туда, или туда, или туда. А, вот это вот тоже тут есть штуку вина. Вот это вот открываем, потому что я уже эту миссию проходил на санкт деле. Ну, ничего, я уже сказал, я на Рождеского работаю. Нели. Гально. Нели. Нели. Вот, нелегально. Кем это вас убивало, Меня, что ли? Брюса хотите прибить? А где он? <какрес> <пирает> Соперничка! Сколько много соперьечков, Я как туда к Трейси забирался как-то, не помню про, к когда, не, когда помню, ну как, туда, а, вспомнил, на лифте что ли? Да, вот, как я к ней туда забирался, я не понял. Нас, конечно, Just handle it, sister. Oh, no, really It's она когда-нибудь хоть, хоть когда-нибудь замолкает, а Трейси, а ты хоть когда-нибудь замолкаешь? Так договоримся. Открыт кабинет вход в кабинет офис пингвинов. Трэсс, ты хоть когда-нибудь замолкаешь, блин, а? С этими своими... Камон, давай, выпусти меня. С этими хотя бы когда-нибудь замолкаешь с этими своими... Камон, выпусти меня, блин. Не, это никогда, это такая а-ля... Е... фишка. А моя фишка все время кататься в лифте. Им не есть в лифте, а кататься в лифте. Нет. Моя фишка все время кататься в лифте. <свы> как Бэтмена. Зато как Бэтмен. Как Брюс Уэйн. Моя фишка есть все время на лифте. Бар. Бар открыт от дверь. Так на X, так, ну и что тут надо сделать, было бы шифровальщик и Так на X, на, X. Так. Так, так, так, так, так, так, так, ай, блин, может быть, надо было другое место посмотреть. Не, ну, потому что тут я Вот эта вот дверь, кстати, была закрыта. Театр. Не, ну... Ура! Здесь не звали. А не звали гостям. Не знаешь, что делаем. Не знаешь, что тебе сейчас объяснят. Ты видел его глаза? Брюс, ты ёб ну, ага, спасибо. Ты дал мне немножко времени, чтобы с этим чуваком расправиться. Ай! Дважды, два раза он по мне попал и все. И это не ты мне, Кобуфот. Потыкать а нахер. Ну вы сами видели, что он сказал. Поэтому. А так, когда каратели берут тебя, тебе надо по-быстрому как-нибудь там. Это... Точно, у меня же есть подкаты. И мы тебе сейчас объясним... Эй, ты каратель Ну, реально. Когда Джокер только начал, эм, честно говоря, про него даже Харли не знал. Конечно, же, я про вас, мисс Квин. А не просто так. Вот охель! Юшкинь кошкин. Это маленький каратель! Не, ну, против большего, конечно, лиц карателей, я не и сам не смогу, честно говоря, вот, против одного этого карателя, ну, может, не могу... Кингешный вин На F, на внизу вижу. А, Е, кто? нажал на я наверху я вижу его я наверху так блин как на этой горгули вы сделать на самом-то деле так 2 5 1 2 3 4 5 На их так. Раз, два, три, четыре, пять. Right Он видел его тут. Я вижу его тут. Это... Ну Одна... только смотрите, снарижа не повредить. А ну деньги действует... Ага, кобл, по ты как будто еврей был. ай ай ай ай яй Я не я понял, что надо тут со всеми ребятами справляться. Самому. Неужели не понятно, мистер Фалькона это не потерпит. Да, как зло тебе. Счастливо же я вы. О, компромат. А ты не 5. Ну, короче так получается ах я ничего не вижу благодаря этому зрению честно говоря <связывая> а, вот, ладно, нет, тут по надо, просто по надо и все. Тут нужно просто по стелсу двигаться. Просто по надо двигаться и все. Угу. Mm-hmm. Ч ⁇ утрень. Смотри, Ти и Бетнорф нет есть такие игры, кстати, так. Ну давайте уходите, ребята, оттуда и все. Четверо, ребята, оттуда ушли, он остался один, так. Так. Ходите, ребята, отсюда Он остался один, так. Ай, он вон там, вон. Со мной возьмем его. Там наверху. Полка будет Так и сколько? Так раз, два, три, и три. Только раз, два на этом уровне и все. У вас оставалось только двое. У вас блатка, блин, простая задача, ага. Левый контрол и.. На F. Нет. Сверху, он там, он сверху. Эй! Ай! Их осталось... Ай! Четверо! Ёшкин, их ж четверо! Так, трое... А я думал их трое осталось. они а не четверо и не двое. Я думал их трое осталось. Эй! Да блин, ну F надо бет. жалька жалька жалько, жалька, Так, их осталось четверо. Сейчас их будет. А не, не, не, не, не, не, не, не, стоп. Не, сейчас их тут четверо осталось. Так, сейчас вот минус один и их останется только трое. И будет прям как в песне. Нас оставалось только трое из 18 ребят. Трое. Их осталось только трое, так. Сжатый гель. Пускай я думаю, что там Кто? то Так и два. Вот косяк. Мой. Ага. Кайс. Фрэнс. Фрэнс. май. Двое. У странный. Ну сколько они будут еще времени этого от своего отпивать, что ли? Двое. А у нее еще что? Уж какая вся своей шкура! Чрт, он тут все, ещ. Один, еще один вооруженный. Это тот, который.. Эй! Все по одной по ни одной. Так. Стоп. Вот нет, вот сюда вот нужно. Так. И вот нужно вот сюда вот. И тут один остался. А у меня как раз жизни на одного. И все. Вот. У меня, кстати, жизнь, здоровье осталось только на одного его. И все. Все, врагов 6, в итоге 6 тысяч. Вишунные решающие удары. На х. Я ничего не сделал. Чего нам от no him, Клянусь. Представление имеет от того, что пингвин нужно от меня. Я Альберт Фалькон. Now, Где мы остановились, Кэнди? Вы предложили, чтобы Альберто.. Привет, Привет. Намекнул отцу, что ему пора отправиться на покой. Он отказался и обозвал вас, э, сейчас помню, как э, мелким жирным психопатом. Не-не-не-не, умоляю, умоляю. Оу. Немножко оцениваю. Пока немножко тормозят, но в итоге вы поняли. А теперь слушай, фальконы. Я а в последний раз тебя спрашиваю я. Кто? Ты должен сказать отцу? Ну не, что мы уходим из бизнеса торговля оружием. Обещаю, я их уговорю. Увидимся позже, Берти. только губами шепаешь а нужных звуков не слышу. О, душа. А ну берите его. Только не трогайте меня. Ты еще Пот еще будет в этом Нархмасауне, кстати, и Архем Сити, Архем Найт будет еще, кстати, наверное. В морду его, в морду! <coughs> да, сделайте его недоноски. не, не, не, не, не, Минучку, папа, стой, не, не, стой, не, торопись, видел где твои не, никакой не, с моими. Черная Маска, назначится мне меня награду. Где он? что за... со всеми слухами у кого у тебя зуб? Тебе вообще ничего не жалко. Меня свое время истекает. Ну погоди, Лейси Тауэрс, произошло убийство. Он там у него вроде крепость, но похоже черная маска тоже с тебя нашел проблемы. Кто-то к нему забрался. Дедшот. так, Дэдшот, даров другая на пять. Еще раз, второй раз видимся за. Эту, за одну игру, второй раз дедшотом вижу, а? Реально, второй раз дэд... игра не успела начаться, как уже закончилась. Я не играю в игры Slate. Да и строган. Говори мне, где черная маска. Ты ограничиваешь, что получить у тебя награду будет легче и легкого О, сейчас была хорошая реакция мне. меня сочин одного ударной правую кнопку мыши и все потом можно на левую жать ты еще пожалеешь ой. Ага. Второе дыхание открылось что ли? Дейдшота. Пробуй еще раз. Так, два, два, два Сейчас тебе станет стыдно хорошо сражаться об этом но я сильнее быстрее умнее поэтому исход был предопределён ребят короче и это не последняя серия когда я на файл авто нахожусь так я не я не видно хищника по улучшению так, улучшен, так фокус непрерывно в бое, решающий удар в скоренькую контакт на эскейп надо на баллилистическая броня 2 М -м боевая броня 2.0 тоже надо было бы прокачать, но недоступно пока что сможем ты не так и опасен Одного одного на правую, на правую кнопку мыши хватило бы удара. Видимо, DF-тролк очень, ну не знаю, ну не настойчиво. Ты еще пожалеешь? Ха. 18. 18 вот тут это то это заберем Что-то без Аракла как скучно, честно, честно слово. Не знаю, как кому, но мне лично скучно без нее. Она вот была самым прикольным персонажем во всей вселенной по-моему Бэтмена. Ораку. Бэтмен Архимасалма, она нам всем помогала. Бэтмен Архмисите, она тоже нам всем помогала, совсем буквально, нам. А ты не такой же сидезняк? Ой, прямой комплимент. Второе, э, второе пришествие дейтшота и добивание второе. Сломал. А у него катана есть, ага. Слава. Тут я вовремя нажал на Е e, так Ай, контр У меня рука права устала, извиняюсь, ребятки, но мы, короче, с вами пожалуй Дедшота пройдем завтра Девстроука. Девстрок стреляет, оставь а ему выстрелом Беткогте. Нужно Беткогать так. Вот нигде my... черная маска. что сработает? Плохая техника. Одного удара на правую кнопку достаточно, не забывай. Ты еще пожалеешь. с него шапку по шапке надаю дес дедшот тебе по шапке дедшот надаю ага Да это стропку Вилсны. Ай. Я сильно в тебя разочарован. Два, два, два. что давай сюда иди. И опять типа новой идет. Если честно, то второго удара такого же, как первым при первой, я не переживу. А не, не, не, не. Нет, Все же мы переживай. Ай, блин, я же забыл, что на Е специальный куб удар you know, honor, Мне все, можешь сказать. Угу, спасибо, Deadshot, Deathstroke, спасибо. Победить Deathstroke. Победить Deathstroke. Не, ну, если нет, то все это быстро кончится. Агрессивно. Удивительно. Ну все, содрали с теда эту одежку его, так скажем. а я убивать ты иди, блин, старый, иди сюда Ничего я не имею против дедов в деле, но этот именно дедшот, дедстрок, это он очень старый просто, смотрите, ну, на его рожу. какой такой же слизняк. Я с... Опять! Я сверху. Добивание. Добивание. О, сейчас нужно на Е нажимать. На контрудар. Скоро надо будет на Е тут нажимать. Сейчас. Тут. Вот, нормально. Я на правую кнопку, но, извините, мне все же было очень, быстрее, умнее, поэтому и что очевиден. было Ладно, так, эту боевую броню качаем, и боевую броню качаем. Все. Да, это ну, теперь же не важно. Ай, блин, упал. Не так уж, не так хорошо мы на самом-то деле начали с Дев Со второго раза получился вовремя. Неадекватно. большая ошибка когда с него снимается маска он как будто с совсем другим человеком становится А теперь <реклама> твой посох бом мне очень понравится, Дед а? Ты ж пожалеешь. жалеешь? Ага. Ой, опять как может сказать ему быстрым выстрелом бэдкоктинг. Ладно, ребят, короче, продолжим пожалуй в следующей серии искать, выяснять местонахождение. Мест нахождения этой черной маски, точнее для нас известно как Джокера. И давайте всем до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих сериях Бэтмен Arkham Origins. Пока-пока. Истории. Пакеда. Ребят. Давайте. Пока-пока. Увидимся с вами в следующих сериях Бэтмен Архэм Орджонс. Пока-пока.